Со, стартер, со, со стартером, с электрическим стартером запускается следующим образом: включаем зажигание. Здесь на крышке клапанов есть декомпрессор. Нажимаем декомпрессор, раскручиваем стартером станцию таким образом, а потом, когда станция раскрутилась, отпускаем декомпрессор. То есть таким образом. Звучится, она также. То есть, когда она останавливается, надо обжимать декомпрессор. Вот декомпрессор, флажок декомпрессора. Для чего это делается? А чтобы, то есть, станция дизеля одноцилиндровый, у него при остановке, компрессия сильная в цилиндре, при остановке его сильно здорово колеб... у него сильно большие колебания идут. И таким образом, во-первых, дисбаланс, нагрузка большая на сатун и на подушки. Подушки резиновые, как правило, их вырывает быстро. Если вот этого не делать, то есть еще раз нажимаем декомпрессор, а, не включил, извиняюсь, не включил, нажимаем, теперь вот видите как его колбасит, когда запуск вручную значит запуск ручной выбираем вот По ручным стартерам. вот она раз дальше не идет у нажимаем декомпрессор нажимаем декомпрессор и потом нужен просто резкий рывок а, зажига... извиняюсь не включил зажигание зажигание включить надо преждевременно еще раз раз компрессию выбрали все включаем декомпрессор и Она останавливается, даже не колебается То есть щадят, щадятся подушки И щадится крепошепно-жатурный механизм